Привет девчонки, с вами Анастасия Мадейра и канал Секрет Роскошных Волос Сегодня мы затронем с вами очень интересную тему А как часто можно мыть голову? Кажется, что у каждого из нас совершенно разные волосы У кого-то сухие, у кого-то жирные, у кого-то кудрявые, у кого-то прямые и есть ли какой-то определенный график или какие-то правила, которым мы все должны следовать? Разберемся в этом ролике, поехали! Ну а для начала позвольте пригласить вас на мой личный влог «Пудни русских в Испании». Там очень интересно и никогда не бывает скучно. Ссылка в описании. Присоединяйтесь. Я Мадейр. <свист> Когда мы моем голову, шампунь помогает смывать с корней наших волос то самое кожное сало. Ведь организм незамедлительно реагирует на то, что жира стало меньше и начинает его вырабатывать все больше, больше, больше и больше. И в итоге, если раньше вы выдерживали без мытья головы 2 дня, 3 дня даже, то по прошествии какого-то срока вам действительно нужно мыть голову каждый день. Запомните, чем чаще вы моете голову, тем быстрее она становится жирнее. Так что нам необходимо делать более долгие перерывы между мытьем волос. Как же это сделать? Ведь хочется выглядеть хорошо всегда. Давайте сейчас в этом разбираться. Самый сложный период будет в начале, потому что ваш организм привык к определенному графику мытья и к вырабатыванию определенного количества кожного сала Но постепенно сальные железы перестанут работать так активно, и вам можно будет все больше и больше увеличивать период между мытьем волос Вот простые секреты, которые помогут вам мыть голову реже Мойте голову не чаще трех раз в неделю, лучше два раза, это оптимально Пользуйтесь более или менее натуральными шампунями, покупайте те, в которых меньше сульфатов Никогда не наносите кондиционер на корни волос Всегда достаточно промазать только кончики Потому что здесь у нас и так все всегда прекрасно увлажнено Первое время, когда вы начнете реже мыть голову Возьмите себе на заметку такого помощника, как сухой шампунь Он прекрасно помогает, прекрасно подходит мука, детская присыпка, пальк. Например, я использую всегда муку, потому что сухой шампунь у меня не всегда под рукой находится А мука почти всегда стоит на кухне Взяли немножко, присыпали, сдули, вот вам чистая голова Меняйте шампунь, кондиционер и маску для волос каждые полтора месяца. И не мойте голову горячей водой. Горячая вода также плохо влияет на волосы, как солнце, фен и утюжок. Ну и начните экспериментировать. Придумывайте разные прически, которые помогут вам дольше сохранять себя в свежем виде. И, конечно, рожу паси, ходить с распущенными, жирными, грязными, сальными волосами. Это выглядит просто отвратительно. Но, например, заплел себе хвост, вот уже совсем другой вид, да, другая прическа. Я сегодня специально сделал хвост, чтобы показать, что не только с распущенными волосами, можно выглядеть замечательно. Я, кстати, еще заплетаю себе колосок частенько, если у меня есть такая проблема, что не успела вымыть волосы. Иногда меня спасают головные уборы, кепка, шляпа какая-то. Если это уместно, то почему бы и нет. Научитесь мыть волосы реже, и ваша голова, и волосы, и состояние волос скажут вам за это только спасибо. И сами со временем станут все меньше и меньше пачкаться. Надеюсь, это видео было для вас полезно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Секреты Роскошных Волос. Ну, а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!